Специфика своя, которая у вас есть, вы должны ее знать, и в вашем, вашей системе она займет одной из главенствующих позиций. А знаете почему? Потому что истинными правами в этом мире наделяют не эгрегоры, истинными правами в этом мире наделяет Земля. Эгрегоры лишь уточняют эти права, заставляют человека провоцировать, чтобы он от них отказался или взял чужие неспецифическим способом, да, который в простонародье называется грехом и так далее. Но истинными правами наделяет только тот, кто ими обладает. Кто обладает ресурсом? Мать. Мы все с нее кормимся. И как сказал Иешуа Ганоцри, обрезать нить жизни может, наверное, только тот, кто ее подвесил. Точно так же и с правами. Отнять их может только тот, кто их да, изначально право жизни дает Земля, давая возможности человеку здесь реализоваться и воплотиться. Под ресурсами я, конечно, подразумеваю не только природные богатства, да, да а все, а что в этом мире есть, в том числе и потоки сил, и чувства, и отношения, и здоровье прежде всего, потому что это самая главная ценность, которой наделяется человек по праву рождения здесь. Если нет здоровья, все остальное, поверьте, будет ну, очень сильно не в радость а то и вообще не вжил. Зачем тебе нужны твои миллиарды, если у тебя рак в четвертой степени? А? Думать о том, как твои э, наследники все это дело быстро расхыкают? Зачем тебе нужна э, любовь сильных мира сего, если у тебя почки отказывают? Правда ведь ни к чему уже, верно? Потому что тебе сильные всего свою почку-то не отдадут. Уже, на да, уже начинаем думать, а здоровье это как раз сила Земли, это всегда. Да, право жизни, право быть здоровым, право дей, дей, дышать этим воздухом, право ходить по этой земле. Это самое главное право, если вы вдумаетесь. А вдуматься можно только лишь на минуту представить, что у вас этого права нет. И тогда вы поймете всю его ценность. Так?